Сейчас я расскажу вам немножко о сталкерах и разные комментарии. Ну, с точки зрения людей, не сталкеров. Значит так, сталкеры со стороны, ну со стороны людей, это такие индивидуумы, в которых не сидится на жоперона. И они готовы вон искужелезть и терпеть дикие лишения, что в одну прекрасную ночь их поцеловал правосуд. Ну да, это так. Готовы потерпеть. Они относятся по-другому к ученым и военным. К трупам, в особенности, если они окончательно мертвые. А в аномалиях вообще души летят. Особенно в веселых, как карусей. То есть, если один человек какой-нибудь аномалии относится нормально, так, равнодушно, то сталперы Они либо писают кипятком отчасти, что нашли Либо их бросают в от вас Очищаем отчастное слово mm. так, потом У меня был такой друг Ну, точнее, подруга Красивая жуть он, она однажды и говорит, вот, сталкер-сакс, сталкеры сакс Откуда только берет слова такие? Одно слово. а почему? Она. Я такой ей говорю, ты вот знаешь, кто это? Но она говорит, нет. А что это? Обязательно знать, чтобы у меня свою точку зрения. Я тогда в комбинезоне Сахаровском ходил, жутко хорошая вещь, с фактами подвесил. Я говорю, сейчас меня оскорбила, она говорит, прости, прости, какой у тебя артефакт красивый. это посмотрите. Я говорю, ну вот если ты такая умная, не говори, сталкеры с ты хочешь артефакт, на халявный сейчас. Так, потом еще. Люди говорят, что сталкеры мародерствуют по зоне и много пьют водки. Это не так, сталкер плод красный, Без человеку страшно, Почему бы не выпить водки. Вы хоть расходили по зоне? В зоне днем-то страшно, а в в сумерке так вообще. Один раз вот иду себе, еле-еле, чтоб куда-незароком не наступить. А тут кусты как зашуршат, представляете, я чуть богу душу нету, вот, с Вот. Так, о чем ты? А, а если ты будешь бояться себя в штаны? вы станет от этого еще холоднее ногам. Вот вы часто видите, что сталкеры пьет у костра. Ну и что? Может быть, у него действительно какая-то есть на причина. Ему очень плохо. Радиации забрался. Или нашел там что-нибудь хорошее. Я тоже один раз так сидел, все на него тычили пальцем. Ой, смотрите, сталкер пьет. Йо, Таглаец, еще там сталкер, САК, еще что там сказали. Кстати, никаких САКСов большинство сталкеров в глаза не видало. Максим что тут есть, это и гитара. Благо, по гладить рукой любой может. Как говорил один мой друг, лучше перебездить, чем не добежать. Так, о чем мы говорили? -то. А, да, про гитары. Но бывает еще ротную гармошку, как идет припрет, а потом его выкинет и Потому что рот у свободен не бывает. он либо ест, либо пьет, либо зевает, а остальное время лучше противогащит. Говорят, одни умельцы сделали противогащие, ну, чтобы гармошку. Но сам я такого не дал, поэтому быхать не стану. Ну так вот, я, конечно, такой смотрю, удивленный и потевания. Говорю, вообще что и мозги сидели? Какого вы нас оскорбляете? Или что там еще подделываете? Это уже наглость, понимаете? Или вот, например, мародерствуют стоит В некоторых времях написано, что сталкеры это мародер, а ну бандит. Ну да, бывает такое дело, то что некоторые психи, ну, бандиты пандиты, ну не знаю, свободовцы дальше все, что плохо лежит особенно если у Коста и Долго идти, надо. вот это не знаю они гопсуют для того, что ну есть такая вероятность есть вероятность, то, что их не защекут и если допустим вот я тоже раньше так задумался, а почему они именно отырятся все? Не там, не создают танки на металлолом или не собирают грибы. А напарник мне сказал, а потому что есть большая равенство, что их районы, спешите, засекут. А с грибами или танком от него такой фон пойдет за километр, слышно будет. Они штаны Хабар напихают. И все, там чужого типа нету. Я лично вот к сталкерам зомби отношусь очень даже хорошо. Я знаю у них достаточно много и уважаю их. Ну, с моей точки зрения. Мне очень интерес... интересно с ними общаться. Если у них кончились патроны, они очень приятные люди. Вот еще говорят, то, что они там зомби сильные, только батарейки собирают. Батарейки это на самом деле полная лошадь. Про них я на самом деле ничего не знаю. Как-то раз нашел одну, поносил пару дней и выкинул нахер. Тяжело, а эффектно ноль. После этого я ими даже не интересуюсь. Даже увешенную собирают. Вот валяются такие батарейки, а мне посрать. Даже не пригрузится. Так. Да. Потом. Че еще? Че еще можно? Проверить? Ну вот, еще я не Долго в этом смысле. Был такой случай, не помню уже когда. Мне рассказывали друзья, тоже сталкивал. Они рассказывали то, что антисталкеры, долговцы короче, били сталкера И закончилось это все Это тем, То, что стал, долговцы сталкера бича какого-то пришили И он умер Совсем Значит потом Мародеры Они, ну знаете, типа делают вид вот они, сталкеры, такие крутые. Вот они хабармишками носят. На самом деле нифига. Нифига они не сталкеры. Сталкеры это не профессия. Это состояние души. Если ты чувствуешь себя нищеброда на процентов то тебе нравятся сталкеры. Нравится их жизнь. Мне нравятся их простые радости. Поспать долго для помыться хотя бы, в неделю, Остановись сталкером. Право есть. У каждого взять остается талфет. Никто не запретит. Там. Хоть сетью для этого сделайте УК отдельно.